Откуда? Смотрю. Да. Как, как вы смогли выехать? Из Мавараси. Российские военные. Больше не случится. Стрельбы. А украинская армия не помогала? Украинская армия стреляла. Палит. Прям говно. Я не хочу. Да. Вы рады, что вы выехали? Нет, не рады. Спасибо, помогло. Мы 26 числа их подвалили. 26 числа. Сейчас большая выездная бригада слушаем а? на вале сидела 300 человек это в одном только доме почему вы раньше не выехали? она сикка не выпускала не давали коридор украина не выпускала с города полностью все заблокированы были приезжали военные говорит ни, ни в коем случае не выезжайте из города если вам будет если предоставлен вас... коридор российской федерации они хотели да. дальше нами прикрываться и все